Шанс А я приглашаю на эту сцену свою заведующую под ваши аплодисменты Ленуша, встречайся Здравствуйте, уважаемые гости, добрый вечер Участники, зрители, очень рада сегодня быть ведущей своего любимого и уже нашего любимого проекта ТВ Шанс. А в преддверии нового года я написала несколько стихотворений и два из них прочитаю сейчас для вас. Первое так и называется Новый год. На дворе Новый год, мандарины и елки, все сверкает вокруг и гирлянды горят. Снежный ангел придет И украсит все счастьем, И на небе звезда будет ярче снять Лишь двенадцать пробьет Загадаем желание И улыбки друг другу Мы подарим опять Ну а второе стихотворение Называется «Снежинки» Снежинки падали красиво, В ладони мне едва хружась. Твою любовь я не забыла, К тебе я шла, чтобы обнять. Снежинки падают красиво, И лишь тебя я жду опять. Ты мое сердце согреваешь, Когда в душе под минус пять. Спасибо. Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю добра и света всем нам. Спасибо за внимание.